А, так вот, вот, мне действительно везло. Повезло попасть в культ, повезло получить повышение. Уверена, более легкомысленной начальницы сыскать во всей империи просто было невозможно. Но, Ложка, все изменилось, когда я познакомилась с Кейт. Она показала мне, что в жизни есть куда более значимые вещи, чем алгоритмы. Да-да-да-да-да, мы и так это уже знаем, что между вами Скейт какая-то... Необъяснимая связь, если вы понимаете, о чем я. Да.